Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Первичный прием детского хирурга в целом не отличается от приема взрослого хирурга, взрослого врача. Необычная вещь – это общение с ребенком. Ребенок должен доверять врачу, и особенность детского врача, детского хирурга в том числе – это найти контакт, доверие ребенка при котором ребенок может откровенно рассказать проблемы, что с ним случилось, где у него болит, как у него болит. Это более скрупулезный характер носит, чем у взрослых, где они тебе сами рассказывают, а если касается маленьких детей, то маленькие дети тебе вообще ничего не способны рассказать, тебе нужно всему почувствовать, найти, где же у ребенка проблема. Это очень сложная вещь, она требует большого опыта, чуткого, внимательного отношения, поэтому в этом, конечно, сложность и, с другой стороны, от этого детской хирургии становится интересно. В детской хирургии большое количество проблем, к этому относятся и травмы, и урологические проблемы у детей, безусловно, хирургические проблемы.